предпринимателями становится, или это нужно родиться как сделать рекламу в социальных сетях как лучше выложить картинку и говорят я стену могу пробить там лбом ну слушай можно как-то обойти чтобы вести там какой-то ресторанчик особо сверхспособности не нужно привет меня зовут николай ившин в этом видео мы поговорим о том что предпринимателями рождаются или не рождаются в общем ставь лайк этому видео подписывайся на канал ставь на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски поехали Какие есть убеждения у многих людей, которых я смотрел интервью, им говорят, ну как вы думаете, предпринимателями становятся, или это нужно родиться, либо это какие-то суперэффективные знания? И я услышал такие возражения. "Предприниматели это у кого написано на роду. Если у тебя есть поколение там 5 купцов, какие-то фарцовщики, кооперативщики, значит, во, все. Папа с мамой таскали что-то из Китая, и ты тоже достоин заниматься бизнесом. По сути, навык должен быть в крови. Это ДНК, либо это какие-то специальные там, в общем, вещества у тебя в мозгу, в общем, ты должен обладать каким то сверхспособностями изначально, на которые ты не можешь повлиять, но, в общем, ты предприниматель. На все это я могу сказать, что, ну, например, в Европе и в Америке намного уровень предпринимательства выше, чем в России, и у них нет там какой-то голубой крови, они не умнее, чем мы, да, там, или... Ну, мы точно не тупее, чем они. Чтобы вести там какой-то ресторанчик, либо лавку, либо какой-то интернет-сайт, там особо сверхспособности не нужно, и этому можно научиться. Предпринимательство это инструменты, в большинстве случаев это связано с математикой, с ведением переговоров, с ведением продукта, знанием продукта, с производством продукта. Если вы ремесленники, очень круто разбираетесь в каком-то продукте. На мой взгляд, просто психологически очень сложно там заявить о себе, сказать, что да, я Николай Ившин, да, я внедряю управленческие учеты, да, у меня есть агентство финансовых директоров, либо я там произвожу там такой-то, такой-то продукт, я его придумал, разработал, хочу предоставить рынку. Вот как-то предпринимательство не в почете у нас. Также вообще, в принципе, предпринимательство учится стрёмно, да, там, я и так все знаю, кто там будет меня учить. В общем, есть какая-то предвзятость у нас к тем людям, которые могут нас обучить предпринимательству. Также есть большая-большая-большая пропасть между тем, допустим, людьми, которые делают мотивационные тренинги, да, там, бей себя в грудь, и у тебя, допустим, вырастут деньги э, из заднего прохода. Я за те курсы, которые тебе дают технические навыки. Как сделать сайт? Как сделать рекламу? как сделать рекламу в социальных сетях, как лучше выложить картинку, что на ней написать, как сделать ссылку, чтобы на нее зашли и оставили тебе заявку, как сделать так, чтобы ты разговаривал по скрипту, по ранее заданной модели разговора, которая дает тебе максимальный результат в оплату. Ну и, конечно же, как поставить себе финансовую модель, как запланировать свой бизнес, как вести финансово-управленческий учет. Это все инструменты, которыми ты можешь научиться. Если ты супер замотивированный, но не знаешь инструментов, это Сродни бегуну, который бежит закрытыми глазами, хотя рядом изделись бетонные стены, и он точно куда-нибудь -то врежется. О том, что такие бегуны часто врезаются и говорят, я стену могу пробить там лбом. Ну, слушай, можно как-то обойти, да, там можно как-то выйти более меньшими усилиями и зарабатывать там больше прибыли. Ну, и седых волос, естественно, у тебя будет меньше. Я искренне верю, что каждый предприниматель у нас в стране, если он этого хочет, то он может стать предпринимателем. Нет никаких там ограничивающих убеждений, там, или страны, или дорог, или... В общем, если ты решил стать предпринимателем, ты можешь это сделать. В этом ничего такого нету. И ничего тебе для этого сверхъестественного не нужно. Также я встречал очень много ремесленников, которые делают свой крутой продукт. В принципе, из этого можно сделать производство, сделать из этого бизнес. Но как ты все это дело лежит у них в гараже. И там сосед или два соседа искренне восхищается таким человеком. Но монетизации этому делу нет. Ну и, конечно же, предпринимательство – это не панацея. У нас есть военные, у нас есть врачи, у нас есть учителя у нас есть ученые это все разные пути развития, разные жизни, разные модели и выбирать только вам. Ну и конкретно к тебе вопрос, ты определился, но если ты не определился, то ничего страшного, ведь мы живем в стремительное время, когда можно попробовать себя в разных ролях, в разное время и даже параллельно. Если ты предприниматель, напиши, пожалуйста, как ты стал предпринимателем, что тебе постоянно сдерживала, чтобы ты занялся своим бизнесом. А если ты не предприниматель, но хочешь таким стать, напиши, почему ты станешь им, что ты уже делаешь для этого и какой у тебя план. А прямо сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И переходи на мой канал, там очень много всего полезного про финансы и управление.